Вы знаете, в Израиле все общины называются мессианскими. На самом деле эта идея немножко далека от истины, потому что то, что назывля... называется мессианской община или «Ягудим хасидей Ешуа», то есть праведники, оправданные Иешуа, если мы берем эту тему и смотрим ее в формате истории Нового Завета, то мы видим, что все первые ученики Иешуа были евреями. И суть ихнего совместного служения всегда была чисто еврейская, там все было по-еврейски, устройства дома, синагоги, общины, все оно было примерно одинаковое, как в Израиле было испокон веков. Их называли евреями, и в то же время, даже когда добавляли э, приставку Талмидей Ешу или Хасидей Ешу или Назарим, по-разному говорят, как их называли, это все равно всегда выражало, что они евреи, просто течение немножко другое, как сегодня про евреев говорят э, ортодоксальные, или консервативные, или реформаторские, люди Все евреи, ну по-разному себя выражают. Написано в Деяниях апостолов, что в определенный период времени верующие из неевреев в Антиохии стали называться христианами. Христианин это точный перевод слова машиах, мещихи. Но постепенно общины которые выстраивались из нееврейских последователей Иешуа, вносили в свою среду очень много того, что, наверное, характеризуется как национальными особенностями. Часто эти национальные особенности были также старыми воспоминаниями, о религиозных поклонениях разным идолам и прочее, прочее, прочее. Короче говоря, через тысячи лет то, что называется христианской церковью, это в одной мере строится на еврейских священных писаниях, еврейском машехе и боге Авраама, Ицхака и Якова, но с другой стороны, э, внесены в служение целый ряд, не только в служение, и в толкование целый ряд э, культурно-нееврейских аспектов. Сказать, что это плохо, я тоже боюсь сказать, что это плохо, потому что Бог ценит разнообразие. Но когда мы говорим за сегодняшние мессианские, евреи, мессианские общины, мессианских евреев, я считаю, что Небесный Отец, наверное, подвигает нас восстановить, реабилитировать, реставрировать ту культуру, насколько это возможно, чтобы мы могли быть евреями, исполняющими наши еврейские обряды, но с наполняя наполнением истинного Машеха. И здесь есть определенное различие, оно тоже правильное и хорошее. Как сотрудничать между нами, между мессианскими евреями и между христианами? Да обычно сотрудничать, как Новый Завет говорит, почитая друг друга братьями в Иешуа, не навязывая один другому и своих, своих, в кавычках, монастырских правил. И я думаю, тогда можно и сосуществовать, и исполнить то Божье призвание к различиям что много нас различных, но одна вера в Ишуа объединяет нас. Ну вот как-то так я понимаю это.